Привет, друзья! Сегодня у нас середина лета, в общем, 17 июля, по-моему. Мама в Батуме я ему говорил, что ко мне приехала мама, и вот я попросил маму заснять со мной интервью, в общем, я у нее поспрашиваю некоторые вопросы о Грузии, вот, как мама здесь оказалась, в общем, какие у нее впечатления об этом отдыхе. И мама завтра уже улетает? Да. Была здесь две недели, да, почти? Да. А, мам, а, значит, я начну с того, что ты последнее время путешествуешь, но последние два года много-много всяких путешествий. Где ты была? Расскажи, пожалуйста, вот моим друзьям, где ты была, в каких странах? За два года? Ну, во-первых, вот Грузию сейчас второй раз посещаю, Грузию. И были мы два года назад, мы были тут со своей свахой, со своей тещей, значит, были. И нам очень понравилось, очень понравилось, и мы так загорелись желанием, чтобы побывали наши дети здесь, в Грузии. Мы были именно в Батуми, Тбилиси, Батуми, гостеприимная страна, вообще слов нет, конечно. Где вы еще были? Со свахой? Ну, со свахой ты сама. А, мы были вместе с ней, в Словакии были, в Австрии были, у тебя была в Австралии, прилетела с Австралии. Ну, мы была. брали интервью у тебя, да, да уже в смотрели. В Египте, да, была? В Египте была, да, в Египте. Ну, ну, Россия. Так, ну, это ж так, это... Я думаю, тут никого не удивишь, все как куда-то, куда-то летают, и тут такого ничего нет. Да, Да-да, я просто, я подвожу к тому, что все-таки, чем больше ты путешествуешь, ты, ты больше для себя нового в мире открываешь. А, да, вот в Вильнюсе мы были, Прибалтика еще, да, Прибалтика забыла, да. Вот просто из всех, вот где мы были, очень нам понравилась Грузия, очень понравилась, конечно. Вы были зимой? Мы были в март месяц. март месяц. Был, значит, моего племянника, твоего брата, день рождения, 23 марта. И я знаю, что я вот здесь купалась. Ну, мы были компанией. Ну, нас же тур был. Конечно, мы познакомились, подружились. Мы до сих пор дружим с семьей из Киева. Надежда и Руслан, привет вам, если видите. Я знаю, что Надя иногда просматривает твои канал да и мы здесь купались руслан воду а я так разделаясь и так сейчас я а булыжники месяце, да? это был март месяц ну, тепло было тепло ну, были так одеты джинсы там какие-то ветровки тепло было просто не ожидал все даже купаешься песок мелкая галька а здесь такие булыжники и так ногам так больно и в море заходить больно ну, в общем, это был март месяц. Мам, э, вот э, давай остановимся на Грузии. Э, мы тут отдыхаем с детьми, в общем, мы хотели уехать, в общем, от семьи, но семья говорит, нет, мы приедем все-таки к вам. Мы вам не дадим, значит, заскучать, мы приедем к вам в гости. Как тебе вот за две недели, в общем, лето на море в Грузии? Вообще, конечно, класс. Класс. Ну, сначала, как обычно, как приезжаешь, все нравится. Потом какой-то момент стоит, ну, там, ну, рутина как-то вот одно и то же, одно и то же. Потом опять все нравится, неша. Есть какие-то недоработки именно Батумского? Какие? Какие? Вот, например, вот на, мой, на мой взгляд, на, на мой. Вот, например, нету на пляжах радиоповещения. Радиоповещения? Музыки, музыки нет. Ну, пляж, громадный пляж, очень большая набережная. То ли 10 километров, ну, 8, 8 километров, 8 километров да? Музыки нет, вот практически нет. Вечером, вечером, да, вот начинают батуты детские, там что-то еще, как бы музыка. Но ну, а днем мне кажется легкая тихая музыка нужна была, прикольно было. Ага. А потом, значит, тут вот было у нас три дня или сколько дождь был. Мы все равно выходили на пляж с детьми, брали зонты. Потому что здесь дождь шикарнейший, дождь такой мелкий. И такой теплый вообще. И мы походили с детьми, брали зонт и сидели под зонтом просто на берегу моря. И многие так люди делали. Просто сидели, дышали морским воздухом. Ага. Мам, вот у меня короче, некоторые вот люди комментируют мои видео видео про прошлое. И говорят, что, ну, я говорю, что люди, люди в Грузии в принципе очень приветливые, очень очень, э, очень как бы, открытые. То есть там, тебе подскажут, помогут. А мне некоторые пишут, что вот это неправда все. В общем, много всяких там э, э, негативных людей э, пытаются какие-то пакости сделать кто-то пытается тебя обмануть, там, когда ты деньги -то меняешь, или там таксисты, то или еще что-то. Скажи свое мнение. Вот мое мнение, от более приветливого народа, вообще, мне кажется, это, ну, это настолько гостеприимно, настолько они приветливые. То есть ты говоришь Грузины. с точки зрения, когда ты уже попутешествовал по, в другие по страны. Путешествия, да. И... да вот, вот просто, да, то мы были экскурсии, будем так говорить, да, где там все включено, нас встречали, провожали. И сейчас даже мы сами просто, это настолько приветливы. Вот я не знаю, но ну, мы вот и в аптеке, и в магазины, где мы ходим, вот по набережной, мелкие кафешки, они улыбаются, вот так к ним обратишься, мы идем, а с детьми идем, это дети у нас, это вообще дети тут производят, особенно маленькие. наш Никитка тут производит такой фурор, и здесь на пляже, вот, ну, ну, волей-неволей знакомишься, рядом люди, значит, очень много людей из северных стран, вот я познакомилась с две подруги, Хельсинки, потом семья из Дании, из Норвегии, я просто так думаю, ничего себе, вот так как-то, ну, вот что сюда? И вот, ну, я спрашиваю, как вы сюда попали, как вы сюда приехали, почему именно Батуми? Ну, тоже так же кто-то был и кто-то сказал, что, значит, тут колорит, местный этот колорит, это еда, эти хачапури, хинкали, это вот музыка, которая, где заходишь в помещение, не грузинская музыка. Ну это разве можно? И вообще, а очень мне нравится, вот у них нет здесь, вот мы были, что же, тоже, и в Хинкальную заходили, ну ходили же, да? Э, нет тут, вот, у них все как бы будем говорить тех времен еще, ну мне, может, мне так показалось. Вот нету осовремененного такого, вот современного какой-то шик, роскошь. У них все как такие деревянное, затертое, вот вот такое. Ну я не знаю, я поэтому очень как бы скучаю, потому что все везде так помпезно стекло, все А тут, ну, в общем, такое располагающее. Уютно, Уютно, уютно да? располагающее, да. Мам, как тебе кухня? Вот, допустим, хинкали, ой, там, ну, хачапури, вино? Ой, ну, это очень обалденно. Вино. О, ой, ну, вообще, ну, что тут говорить? Как ну, тебе что? эксперимент насчет вина, который я проводил? Да, хороший эксперимент. И, да, вот мне тоже позвонила там подружка по Вайберу. Говорит, ой, я так тоже попробовала, так мы пьем там, покупаем вино. Боже, оказывается, мы пьем порошковое вино, У нас на, ну, ну, как это везде, где есть такое, здесь же тоже в Грузии есть, оказывается, порошковое вино, да. и что мне еще очень понравилось, здесь нет, вообще никто не затрагивает вопросов политики, там, ты откуда, а, там, с Украины, а вот Россия, или... вообще нету. вообще, люди просто отдыхают, да, спрашивают, откуда Украина? ну там, а мы оттуда, все русскоязычные, все говорят, на каком хочешь языке говорят, никто там косо, криво никуда не смотрит, ну, в общем, все Супер. мне понравилось. Мам, отдых с детьми, например, если кто-то думает о отдыхе с детьми в Батуме, ты же две недели провела с малыми, как тебе, вот, допустим, где им погулять, что посмотреть, как-то для детей на развлечения, как думаешь, тут есть? я думаю, оно а развлечения развлечения есть, Ну, мне кажется, что с детьми, которые дети постарше, вот постарше, и будет интереснее здесь постарше, потому что, ну, маленькие, то маленькие, надо, я вот, но ну, мое мнение опять, надо летать туда, где все включено, чтобы не думал завтраки, обеды ужины, пришел, все. Если например... отдых на две недели, например, да? Да, если отдых на две недели, пришел, покормили, там, ну мы как тут что скрывать, мы готовим кушать, мы вечером, да, мы там в Хинкальную ходим, понятно, по местную кухню надо попробовать. А вообще мы готовим дома, да, ну там все это покупаем, все готовим, все как, как и дома, все живем как дома. То есть для тех, день. кто собирается, например, там поехать на две недели с маленькими детьми, то лучше поехать во все включено, чем выбирать такой да, отдых, да? Да, да, да. Ну... Как тебе пляж, вот камни, море. Значит, пляж как? Ну, вот я же говорю, сначала как все нравится, потом ой, бока болят, лечь вот Не хватает большой, песка, да? Не хватает песка, зато большой плюс. Ты приходишь домой, нету, идешь по дороге. Ни, песка нет ни в ушах, ни в голове, ни в волосах, ни в одежде. И еще большой плюс прогреть свои суставчики, Так камешки положил на руки, на коленки, и так камни хорошо греют, Мам, камни мор терапия. Море вонючее? Нет, море не вонючее, а, ну вообще то, что немножко штормит, но оно как, ну когда волны, конечно, у берега а, моют туда, назад, ну море, вообще хорошее море, хорошее а море. А Спасатели, конечно, мне понравилась команда, вот мы на пляже, вот когда было. Дождь, волны большие, они молодцы, конечно. Ну, я же говорю, минус такой, что нет рупоров, нет. А вот он ходит там, они все пальцы свистят, хотя бы свисток сюда повесить. Они, конечно, по берегу курсируют, один туда, один туда, свистят, ну, ездят, выходи, катер с той стороны, на водных мотоциклах, выходите с воды, машут, давай, давай. Вот именно тут просто курсировали, молодцы, конечно. Мам, ребята. и вопрос по ценам. Как тебе цены в Грузии? Цены, ну, мне кажется, цены такие же, как и в Украине. Где-то что-то дороже, что-то дешевле. Ну, практически такие же цены. Такие Если, например, сравнивать, вот поехать, например, для себя. Вот перелет, сколько стоил перелет тебе сюда и назад? Ну, две, две тысячи гривен в одну, в одну сторону, сторону. В одну в сторону. сторону. Да, Это мы брали за сколько? За Ну, там, за две недели, за То есть можно недели. реально найти в одну сторону за 2000 гривен билет да. в Батуми и назад приехать. И проживание, ну, я говорил за проживание, то есть тут квартиры можно от от и до найти, то есть любой... То есть мы тоже сравнивали реально, вот поехать отдохнуть или в Батуме или в Одессу, то в Батуме, если ехать там на две недели, там на три недели и жить самому, снимая квартиру, выходит где-то дешевле. Ну, но не, не не дороже, чем в Одессе, это точно. Ну, вот. как, как бы после, люди после подумают, что мы делаем какую-то антирекламу Одессе. Да. Одесса это свой город, тоже свой колорит. Мы говорим какие есть, просто, Просто рассказываю, что, конечно... Когда ты в Одессе был раз десять, да, там выезжал, то люди думают, что поехать в Батуми это реально надо быть каким-то там... Да, что типа какой или там иметь какие-то возможности серьезные, чтобы выехать просто в Грузию на отдых. На самом деле все намного проще, чем кажется. Просто нужно открыть сайты, посмотреть цены. И вот мы летели, мне понравилось, мы летели в грузин, Ну, я летела, ну, я летела с девочкой. Познакомились в аэропорту грузинская авиакомпания мы только сели в самолет сразу ну вот я же говорю насколько приветливый. ну понятно бортпроводники сейчас скажете они везде улыбаются все это все понятно ну тут два часа лететь два часа за два часа два раза нас накормили обед я даже сфотографировала я своим детям показывала ну просто мы вот, так вообще. не кормим маму как накормили ее в самолете Окей, мам, еще приедешь в Грузию, если будет возможность или желание, я не знаю. Конечно, мне очень понравилось. Приеду, я приеду. Вот так вот. Я приеду, я хочу. Мне, ну, мне понравилось. Немножечко не подготовились, ну, может быть, власти. Это мне так, нам так показалось, что вот сейчас только достраивают, какая-то на берегу будет... Ну, то ли дискотека, вот, ну, мы, мы смотрим, что-то строят деревянно, вот сейчас достраивают. Ну, как это нельзя было построить в марте, в апреле или в мае хотя бы. Вот сейчас разгар сезона, июль, середина июля, они что-то только строят. Вот сейчас будут как бы по... ездить погулять, есть что посмотреть. Ну, да. да. Окей, советуешь Грузию? Советую отдыха. Грузию, да, конечно. дети, смотрите, водопады здесь, горные озера, каменные мосты, замки. Этот, ну, все, все очень. Грузия супер. Круто. Спасибо вам а -а -а. за разговор. А -а -а. Все. Всем пока. Приезжайте Увидимся. в Грузию. Пока-пока.